Слайд 1.120. Вы наблюдаете на фотографии на новом клиническом примере измерение пародонтальных показателей. Также обращу ваше внимание на то, насколько мелкое преддверие полости рта и выраженность листом мышечных чижей, их высокое прикрепление. На слайде вы наблюдаете также продолжение диагностической пародонтальной карты. Измерение расстояния между режущим краем и десной. На этом слайде я бы хотела обратить ваше внимание. Здесь очень хорошо видно, насколько тонкий биотип в области самих рецессий. И отсутствие полной, конечно, прикрепленной десны очень осложняет клиническую ситуацию в области этих зубов. Итак. Мы наблюдаем проведение разреза по муко границе. Обратите внимание, что он не ниже выполняется, не по дну преддверия, а именно по муко границе. Проведен разрез и мы начинаем его продлевать до исключения натяжения в сторону клыков с обеих сторон. Подготовлена принимающая ложа. Этап обработки поверхности корней. В данном случае фотография демонстрирует нанесение гелия ДТА 17% на поверхность корней. Экспозиция две минуты. На картине мы видим экспозированный гель. На поверхности корней зубов для удаления дебуферации импригнированного бесклеточного дентина. Также мы хорошо видим здесь подготовленное принимающее ложе. Обратите внимание, оно депитализировано, везде сохранена надкосница и соединительные тканные волокна. На картине мы видим экспозированный гель на поверхности корней зубов для удаления дебуферации импрегнированного бесклеточного дентина. Также мы хорошо видим здесь подготовленное принимающее ложе. Обратите внимание, оно депитализировано. везде сохранена надкосница и соединительные волокна. На данном слайде, мы также это еще процесс обработки поверхности корня. Очень хорошо видно, что как иссечены слистомышечные тяжи. То есть они не просто отслоены, они отсечены и иссечены в области уздечки нижней губы. На слайде можем увидеть, как зоны специфические креты мы обрабатываем после нанесения ДТА. Поверхность корней. И вот очень хорошо видно зона импрегнированного дентина. А вот эти вот желтые пятна в макросъемке очень хорошо видны на поверхности корня да, в области бесклеточного цемента. Также удаление импрегнированного дентина. Зона специфических кретый, и грейси. Забранный Свободный десневой трансплантат максимально да, по длине для того, чтобы избежать количества мертвых зон. Прошу обратить ваше внимание, что трансплантат длиной 25 мм ⁇ это, конечно, очень такой приличный трансплантат. Он демонстрирует фиксацию трансплантата. Обратите внимание, что здесь трансплантат зафиксирован в межзубных контактах простыми узловыми швами к сосочкам, крестообразными прижимающими швами каждый зуб зафиксирован в трансплантат в области каждого зуба. И позиционирован трансплантат. Не так высоко, как может быть хотелось бы, да, чтобы сразу закрыть все рецессии. Вот наша задача здесь все-таки больше вести было пластика. Я вам советую не увлекаться высотой, иначе он просто умрет, потому что поверхность мертвой зоны увеличивается в этом случае, а тут уже есть, в общем, проблемы и с сосочками и с питанием. Поэтому вот желательно все-таки не увлекаться. Таким высоким его фиксацией трансплантат, чтобы стопроцентно зажили все рецессии заросли. Здесь тоже мы видим зафиксированный трансплантат, зона операции. Ну и очень наглядно видно, что рана на самом деле не глубокая, она вполне быстро очень эпатализируется. Крестообразные швы прижимающие тоже хорошо здесь видно. Эта методика родилась в Чехии. Был такой профессор Ацки, который в 1985 году предложил при одиночных рецессиях незначительных каких-то поражениях, но при сложностях, например, когда не провести корональное перемещение, например, вот как нарисовано на рисунке, когда у вас с одной стороны нет межзубного сосочка, понятно, что лоскут корональный смещать будет ни к чему, ни к чему, ничего будет сопоставлять. И в таком случае, чтобы все-таки помочь пациенту, вот было предложено такой прообраз тоннельного туннельной техники, я бы сказала, все-таки это вот такой был первый шаг в сторону туннельной методики. Это карман конверт -рацки. Выполняется он достаточно просто. Стальмологическим лезвием или лезвием Ц-15, или обоюдоостром отслаивается, рассекается десна, выше рецессии и аппроксимально создается такое расщепленное пространство. Туда... Устанавливают забранный свободный деснево-депатализированный трансплантат швами на вожах, который мы уже разбирали. И, в общем, делают прижимающий один шовчик, крестообразный, вертикальный. И, собственно, все это несложно. Работа мануальная. Самое главное, это очень аккуратно расщепить вот эту вот поверхность. Можно тоннельными распаторами пользоваться. Там ничего такого, но э, вот этот метод, он дает потом на будущее залог очень многих операций, модификаций, всего-всего-всего остального. Это очень полезный навык, очень полезная методика. Также в зоне переимплантной можно использовать такой же метод. Тоже очень актуален.